Приветствую вас, уважаемые Девы! Сегодня мы с вами будем смотреть, что будет происходить в вашей жизни в период с 15 декабря по 7 января. Именно в этот период Венера будет двигаться по Стрельцу. Для вас это дом семьи Стрелец. Но прежде чем приступить к прогнозу, хотелось бы поблагодарить вас за ваши лайки, за комментарии, за то, что вы меня поддерживаете. Конечно, накануне ваших дней рождения вы меня поддерживали значительно больше. Вас, вы у меня просто тогда вышли на рекорд, там было более 5000 просмотров. Поэтому прошу вас, возвращайтесь назад в семью. У меня с вами очень хорошо. Никуда не девайтесь, не теряйтесь. Ну что ж, давайте смотреть, чем вы будете вступать. Сам по себе, Стрелец, он является для Венеры таким интересным домом. Он дает Венере, вы знаете, такую некоторую идеалистичность, возвышенность, романтичность. А с другой стороны, в худшем своем проявлении, это может быть иллюзорность. Поскольку здесь у вас уже некоторое время ходит, бродит, гуляет Меркурий, то я думаю, что последние недели, вернее, первые недели декабря для вас уже были достаточно активны в плане дел, связанных с семьей и с недвижимостью. Ну, а теперь еще и будут более приятными, поскольку туда пошла погулять Венера. 15-16 декабря вы будете ощущать вот такой интересный, очень красивый, приятный секстиль к Венере и Ойник Венера, к Сатурну и Юпитеру, которые находятся в вашем символическом доме развлечений. Развлечений, подарков. То есть, возможно, какие-то праздники. В общем-то, можете смело рассчитывать на какие-то приятные подарочки. И начало этого периода вас порадует. Возможно, события 14, там, 13, 14 декабря повлекут за собой... Какие-то положительные перемены 15-16. И да, поскольку Сатурн и Юпитер находятся в последних градусах Козерога, это говорит о том, что для вас что-то закончится по теме детей, по теме развлечений, по теме любовников, любовниц, ну, любовных отношений. Просто, просто что-то закончится, что-то где-то в чем-то будет закончено и поставлена точка. И вы плавненько перейдете с 17 по 19 уже перейдете в зону, то есть ваш глобальный интерес на ближайших пару лет и перейдет в зону работы. Работы и здоровья. Здесь вы будете больше чувствовать наконец-то в этой сфере жизни. Свободы, креатив, креатива. Кстати, те, кто занят в сфере консультации, будет, начнется очень благоприятный период. Также для тех, кто работает удаленно, для тех, кто любит делать что-то необычное. Ну, в общем-то, вас ждет впереди очень интересные времена, благоприятные. Ну хорошо, давайте дальше. С 20 и 21. Снова повторится это чудесный аспект от Венеры, который сделает секстиль к Юпитеру и Сатурну, но уже к новым Юпитеру и Сатурну. Наверное, в этот период вас ждут. Если были какие-то проблемы по здоровью, то будет улучшение или приятные новости. Также в эти дни хорошо что-то сделать для себя, для своего здоровья, для своей работы. Работа порадует. В эти дни хорошо что-то менять. Ну, у нас 20-е 20 – это выходной, 21-е – это у нас понедельник. Поэтому вот в понедельник, на понедельник обязательно планируйте что-то очень важное, связанное с работой. И вас это здорово очень порадует. А может быть вам просто элементарно заплатят премию или дадут какие-то денежки, на которые вы даже не рассчитывали. Также обратите внимание, с 21 декабря Меркурий переместится в знак зодиака Козерог. Но ну, это ваш, ваш родственный знак, поэтому можно сказать, что ваше мышление будет очень четким, планомерным очень таким прагматичным и практичным всего того, что касается отдыха и развлечений. Все будет очень правильно распланировано, никаких иллюзий. С 22-23 образуется квадрат от Плутона к Марсу вот Марс у нас, вот он Плутон. Плутон, Плутон у вас в зоне семьи, не семьи, извините отдыха, развлечения любви, 5, 6, 7 8, а Марс у вас в зоне опасных ситуаций, ага, встречи с любовниками, ага, вообще какие-то любовные встречи, сексуальные встречи, а может быть материальная помощь от тех, кто к вам что-то интересненькое можете ожидать, но при этом ваш разум будет абсолютно четким, и вы все сможете правильно распределить и порешать, принять правильное решение. Так, что у нас еще? С 20. Так, 24, 25. Меркурий будет в очень красивом аспекте к урану. Посмотрим. Так, Меркурий к урану. Меркурий к урану. Ага, если тут 6, 7, 8, 9. Смотрите, 24-25 благоприятный период для поездок. Особенно куда-то далеко. И знакомства тоже. Но здесь в основном идут поездки, заключение договора. Ну, если кому-то еще... А у нас это вообще выходные даже будут. Ну, значит, езжайте куда-нибудь, отдохните. Будет легко договариваться с кем-то поехать куда-то отдохнуть. С 27 по 30. Смотрим, что тут у нас происходит у вас. Так, угу. Венера. Венера находится в квадрате к Нептуну. Где у вас иллюзии? Так, иллюзии относительно дома, семьи и своих партнеров. Ага, смотрите. Или партнеры могут на вас навести какой-то туман. И вы не совсем будете четко понимать, что происходит. Будете находиться под властью какого-то какой-то не, непонятной силы, которая воздействует на ваше внимание, на ваши чувства. Поддадитесь, может быть, на некие уговоры. Но, знаете, плохо вам от этого не будет. Наоборот, расслабитесь и хорошо проведете время. Единственное здесь, в чем есть опасность, это предостережение, это осторожность с деньгами. Тратьте денежки очень осторожно. Очень прям, потому что потому. У вас есть указание на то, что вам нужно быть экономными. Если, например, говорить о с новой работе, то пока нет. Пока нет. Январь в этом деле будет очень тихим. Знаете, еще прикол в том, что вы сможете в этом периоде заработать даже больше, чем ожидаете. Очень хорошо заработать. Но при этом... Вы много потратите, но я не вижу, чтобы вы меняли место работы. То есть вы продолжаете работать на том же месте. Ну и пока вам нет смысла. То есть если кто-то хочет что-то поменять, пока нет, однозначно нет. Наоборот, держитесь того, что есть. Вообще, вот знаете, то, как вас будут воспринимать окружающие, то вы будете как-то так вот постоянно в бегах, постоянно что-то будете делать, не минуты покоя, чем-то будете озабочены. Возможно, ну, кто-то из вас будет находиться в состоянии растерянности или в состоянии потрясения после каких-то событий. Ну вот что-то вас будет постоянно выбивать из колеи. Вот как-то не будете вы находиться в каком-то таком легком настроении. Как-то по поводу романтики, что-то у вас в этот период пока ну так себе. Знаете, люди к вам идут, к вам тянутся, им, ну, мужчины, женщины, смотря кому кто нужен. Но как-то так все очень под Нептуном этим идет. Нептун, конечно, лишает возможности встретить какого-то серьезно настроенного к вам человека. То есть, Может быть, он думает, что он серьезно настроен, но он тоже ошибается. Обратите еще внимание на период с 31 по 5. Так, 30 у нас полнолуние. Сейчас посмотрим, как оно. Ну, здесь может быть никакая, небольшая конфликтная ситуация или желание ваше поддавить на детей с, с детьми такая сложная, но ну, оно может быть достаточно кратковременным. Так, 30. -е. Я постараюсь сделать еще новогодний выпуск для всех знаков. Так, с 31 -го, 12 -го, по 5 Меркурий будет в очень хорошем аспекте к Нептуну. Он, слава богу, будет давать вам возможность принимать правильные решения. Затем он еще и соединится с Плутоном. То есть, ну, конечно, вы такой будете прям вообще. Будете воздействовать на тех людей, которым вы нравитесь, буквально как... Удав на кроликов. Ну, вас будет бояться. Ну, огром, огромная просто будет сила у вас. Магнетизм и необычайные силы, которые можете воспользоваться. Так, и обратите внимание, 7 числа Уран перейдет в следующий знак, в 9. -й. Он касается высшего образования, каких-то ваших целей, которые находятся далеко, также за границей. Что он принесет, я расскажу вам уже в следующих прогнозах. Ну, а пока расслабляйтесь в данном периоде, получайте удовольствие от того, что есть. Вокруг вас есть люди, благодаря которым вы можете, ну, знаете, как-то отдохнуть, может быть, немножко расслабиться, которые могут за вами поухаживать, получить удовольствие рядом с ними. Пока до конца года не предпринимайте никаких активных действий, хотя у вас есть, у некоторой части из вас есть указание на то, что кто-то может захотеть принять решение о расторжении, например, брачных уст. Что-то в плане семьи, вот именно официального вы захотите, что-то захотите поменять и... Знаете, у вас здесь как-то идет, идет еще рекомендация такая, соблюдать моральный кодекс, извлечь урок из кармических, из кармических испытаний, которые выпали. На вашу, судьбу, на вашу долю, на вашу судьбу из тех испытаний, нужно извлечь урок но и при этом идет полное освобождение от чего-то что касается ситуации дома в семье, дома вас ценят, любят возможно вы слишком как-то предвзято относитесь к своим домочадцам что касается отношений с мужем ну я уже говорила, если все было хорошо, то будет, если уже были какие-то проблемы, то вы принимаете решение прекратить причем на официальном уровне. Что касается новых знакомств, ну, вы знаете, знакомства могут быть, но вряд ли, ну, пока не, они ни о чем серьезном не говорят. Здесь, наоборот, ситуация какая-то непрозрачная и на уровне, знаете, так, любовных треугольников, либо что-то несерьезное. Как правило, и у вас может быть несколько там претендентов для общения, и у своих претендентов может быть несколько претендентов для общения. Пока только все, знаете, в, таком, в лучшем случае это только лишь такой зачаточный уровень. Ничего серьезного. Ну, у вас есть указания, особенно для девочек, с кем-то произойдут перемены во взаимоотношениях с человеком издалека. Скорее всего, он будет приезжий. Ну, или в другом городе, или в другой стране. По зодиаку, близнецы, весы, водолей. Ну, или же этот человек каким-то образом будет связан с такой какой-то официальной организацией. С портфелем, знаете, такой... Что еще по поводу того, как ну, с кем лучше провести Новый год? У вас есть два варианта. Или с друзьями, или с семьей. А можно и с семьей, и с друзьями одновременно. Ну, я еще подробнее рассмотрю это. Но я вижу, что просто это то место, где вам будет очень хорошо и тепло. Может быть, кому-то из вас приедут родственники, дети. Ну, дети там, взрослые, подросшие. Ну вот, Как будто бы вы будете стараться знаете, кого-то объединить рядом с собой. Кого вы считаете членом своей семьи, вот так для вас это будет самый лучший вариант ну что ж а сейчас послушаем, что он подскажет оракул работать не одному, а в сотрудничестве с другими для вас сейчас наиболее выгодно, остерегайтесь переоценить свои умственные способности, чтобы не стать списивым и невыдержанным это может поставить под угрозу осуществление ваших планов. Постарайтесь быть скромнее и сдержаннее. Лишь в этом случае, э, если желания ваши разумные и честны, они исполнятся. Начальство в ближайшем будущем обратить внимание на ваши способности. Возможно, оценит их по достоинству, что, естественно, в значительной мере поможет вам в движении по пути успеха. Удачи вам!